Всем большой привет! Привет. Мы так давно не снимали влогов. Так, сегодня соскучи... будет влог. Соскучились. Что ты делаешь? Яичницу жарю. Тебе вот по-обычному, а нам с Максимом перемешаны, не Сашка <с> не ест Я ем, просто я люблю друг сейчас будет две яичницы, потому что нам нужно быстренько покушать. У нас очень много планов. Не знаю, все ли у нас сегодня исполнится. Говорить заранее не буду, потому что бывает, что половина у нас не ета. Чё? Нет, нет с не, не сбываются, не исполняются. Вот, так что сейчас кушаем, собираемся. Я там типа крашусь, навожу, вылазь в порядок, потому что Лешенька у нас уже красивый, готовый. Максим тоже только... Почти. Вот. Покажись, покажись. Что? Что надо сказать? Всем Стой! сопливый. Ой, а чего у него с головой, что он какая противная? Не знаю, это папа так. Вот. Так что все, я сейчас собираюсь, мы кушаем. И едем. Исполнять наши планы. Одела светлые джинсы, я по ним так соскучилась. В видосе вообще в них ни разу не было, ни половина белые, а зад он темный. Вот вообще как бы не по погоде, но в силу того, что на машине и так сойдет. А еще у нас уже Новый год, только мне обращать внимание на шторки, сейчас все уберу, потому что ездил робот-пылесос и он их сосет. У нас есть вот такая штука, но днем она выглядит не очень прилично вечером, когда на улице темно, там красота. Переходите по ссылочке вот тут вот и смотрите, как мы долго и красиво рисовали эту штуку. И у нас уже везде новый год. Так что все, собираемся и гоним по нашим Вот такая красота у меня получилась. И это Максиму. Забавись. Александра Владимировна. Делаем вид, как будто что-то поменялось. Максим Алексеевич, прошу вас. Че это? Че это? это? Еда. Ага. Это. Это. Это. Приятного аппетита. Это как будто что-то поменялось. Что поменялось? Старалась, старалась и поменялась. Ничего. мы том в -то ничего. А, ага. Давай, пошли есть. Это... Сашки, это мне, вот. а это нам. Тихо, Отлично, пришел. А что это тут лежит такое все? Это потому что ездит пылесос. А, -а, -а. Есть да, ладно, садимся есть, короче. Ты говоришь, ой, падаешь. Мышка, сосиска, ту ру ту ту ту ту кошка, картошка, тру ру ту ту ту ту шабачка, жвачка, ту ру -ту -ту, ту ту Ну и хватит, Короче, мы поели. Я вспомнил. Топлю я немножко, а то Ту -ту -ту -ту -ту. Супер. Ну, Короче, мы поели. Мы собрались. Леша, вон там нас кребывает мелочь, чтобы помыть машину. Десятьюнчики принимает? Только, там только десятьюнчики, и пятюнчики. Петюнчики не принимает. Нет, пятюнчики не принимает. Сколько нам обычно? Рублей 250 надо? 20, 40, 60. Макс, не болтай, подожди. 80, 100 120, 140, 160 180, 200 220 240, 260, 280 320, 330 рублей ну, надеюсь, Максюша, иди бойся Короче, все, мы поели, нарядились Мы готовы в путь Фу. Наш башка загружился Давай, одевайся и повналит у нас были огромные ледяные дожди, и у нас там вот такой вот слой льда. И мы наконец-то решились поехать его убрать. Одеваемся и собираемся. У нас любимый котик. Он у нас на стрессе. Мы второй день запускаем робот-пылесос. И он его очень сильно боится. Он его впервые в первый день прям так такой. ты дык -тык, тык Тихо. Сейчас будешь отдыхать, пока нас нет. Наш... Тихо, тихо, тихо, затяжек поставишь и вот, и вот что делает, вот что делает Тихо Ну больно же, тихо Тихо Но если я сильно сейчас зашуклю, типа, он перестанет тихо. Он так придерживается лапками Одевайся, Максим Дурнушка, психушка Вот что бы мы делали без этого кота, а? А еще у нас очень классный новый комбез Не знаю, просто понравился И вообще цена была супер Вот, чтобы было понятно, какой у нас слой льда А еще нам теперь очень проблематично Снимать в машине, потому что у нас печка орет Она прям очень громко. Будет, но фигово Так что сейчас греем машину Едем на кладбище, там снимать нифига, конечно, не будем, но просто как факт, что типа, не почему мы потом включились, и на улице уже темно, потому что у нас на улице уже прям в 4 темень, а сейчас время почти 3. Я не знаю, сколько мы будем ехать, сколько там пробудим, поэтому, если что, скорее всего, следующее включение будет на улице, будет темно Все. Потому что в полчетвертого уже прям такое, потому что мы еще вчера хотели снимать видос, они прям собирались уже, и время полтретьего, мы только убираемся, и я говорю, а смысл? Мы типа уже даже поехать никуда не можем, потому что на улице будет ночь. Все, выезжаем, ехать там недолго, минут 15-20, навигатор не надо. Вот. так что все, погнали сейчас на кладбище, потом включимся. Тут такой кошмар был, я первый раз в жизни увидела, что машину занесло. Я надеюсь, Леша, бляха-муха, вот так вот примерно, как нас сейчас. Но, давай остановимся, мы не поедем здесь. Хорошо, на Я надеюсь, Леша сейчас не забудет, когда будет монтировать и просто вставить с видеорегистратора, как того же Представляешь, Максим, как я испугалась. Это был первый раз в жизни, что сейчас, когда мне стало страшно, я не выключила камеру, как обычно. Ну, короче, мне не нравится. Это с учетом того, что мы едем на полном приводе, и мы уже забили даже фиг, что у нас расход 20 с чем-то литров на 100 километров. Но это прям очень страшно. Там прям жопу у машины чуть ли не в лицо другой машины прилетела прям. Нет, мы не доехали до него. Короче, прям пипец, как страшно. Но едем. Вон мама идет. Я там включил подогрев ножек, чтобы у тебя ножки согрелись. <сосы> Ты такая вся в снегу? Да. Подрогай. Я не могу сейчас еще трамвать. Ничего не чувствую. Ноги Я хотела поднять сюда, но не поднялась. Вот эта такая поднялся? корзинка лежит. Ты три ноги отколотила, а четвертая, она прям в лед ушла. Я ее уже и ногами, там чу, и в этой палке. И, ну, еще вот прирочи никак она не очистилась. Я так остался уже. Ну, мы Поехали. Куда мы сейчас? На мойку. Да. И я хлебану кофе и что просто конкретно. А как красиво, такое ледяное. Говорю, вот у нас, блин, шли вот эти ледяные дожди. Это была такая редкость вообще для нашей местности. И у нас прям красиво здесь, потеряли все-таки, блин, у меня окно с потерями такими капельками, все снегом еще сверху покрылось, и прям вообще красота, да? Прикольно. Столько деревьев, столько переломало вообще. Ничего. Да, у нас очень много попадало, прям с корнями выворвало. Если не знаю, где мы будем, рядышком может покажу, но в рядышком практически все выбирали. Прям Мы попали первый раз здесь в очередь. Сколько мы будем стоять? То есть там все четыре камеры заняты, и перед нами еще две машины. Время сколько? Вот даже ради интереса. 15.41. Ну посмотрим, что. Эх, неприятненько, досадненько, ну ладненько, мы подождем. Ну да, как будто я вообще удивлена, что в минус 15 да, так да, много желающих помыть машину. Разве минус 15 ну, минус 12, минус 14, 15. окей, 19, блин. Мы сегодня никак ноги не отогреются. Сидим, греемся, да? особенно машин заглушили, что-то греться я собрался. -то в магазине смотри стоит. Да что ты туда же ходил? Нет, то не ходил. Ты? Да. Мне казалось, а ты не кажется, Я все время приезжал, даже не смотрел сюда. Прикинь. Да-да-да. Даже я знала, что он здесь есть. Ну что? Пять минут. И мы едем, мы там. Даже, в принципе, быстренько. Ну, да. ну, такие прям наросты, пены льда и всего, что только можно. Прикольно. Иди мыться. Вода просто горяченная. Выглядит этот пипец как. Причем здесь отключили везде пену. То есть можно мыть только горячей водой еще. Но это Кошмар. Как свиноты я, холодный. 15 минут, и мы счастливы. Короче, отъезжаем, вытираемся и едем в ТРЦ Фантастика забирать наш заказ. А когда уже потом приедем домой, я обязательно покажу, что там такое. Да? Отъезжаем. Ой, как здесь Вот здесь такое все на Страшно! Куда-нибудь пойдем. Мы не успели отъехать, все замерзло. Че? Все замерзло. Как вот как, почему палену воняет так? Нет нас. Короче, вытирайся. Я креюсь. Тряпки прилипают. На это надо додуматься, вытираться и мыться в минус 15. А машина заглушенная, заглушенная короче, заглушенная была, и мы зашли так тепло, и Максиму тут так хорошо было. Мы прям подзамерзли, примерзли сильно. Но я думаю, это наш единственный рад, что мы зимой мылись, просто вот эти ледяные дожди испортили все. Но в следующий раз мы будем мыться, когда уже будет прям хорошая плюсовая температура но как-то. <нежно -гришно> греет и оттирает кусочки ледышки. <со -гришно> Что ты говоришь? Тепло Стекла с подогревом. <со -гришно> О, кусочки отваливаются. Кусочки, кусочки. Чуть-чуть еще, а то мы ехать не можем. Все, гоним фантастику. Что ты улыбаешься? Ну вот хотели, вот хотели. Мы собирались сегодня вечером варить суп гороховый с копченостями. Да. Планировали замочить горох перед уездом. Что мы сделали? Не замочили перед уездом. И мы сейчас с ними такая, что? Ага, и все. Стой. Но Ну, значит, суп будет готовиться завтра, что поделать? Да гоним. Давай, я уже третий раз говорю: гоним, гоним, гоним, гоним. как никак не уедем отсюда. кто-то начинает выбегать в черный куртке, его не видно нифига. Mm -hmm. Ух, там ты виноват mm -hmm. Да, потом ты будешь виноват. И, короче, прям, фу. Прям, я вообще, я в шоке. Mm -hmm. Я когда хожу пешком, я вот даже, ну... Вон, mm вон, -hmm. mm -hmm. А, то, что вот, да, ну нет, здесь еще хотя бы дорога свободна, то есть ему есть где... Ну, маневр завершить, а мы там ехали в метре друг от дружки в каждой полосе. И короче я к чему? Я когда, как пешеход выступаю, грубо говоря, я не в зависимости, есть поток машин или нет машин совсем. Я подхожу э, к краю тротуара к началу проезжей части и смотрю, я останавливаюсь. У меня нет такого, что вот большинство, причем мы замечали. Он подходит к краю тротуара и просто напролом фигачит. Ну блин. Все будет до раза, вас кто-нибудь собьет. Ну, нафига так делать? Короче, мы приехали. Что-то я забыла, что выходные, что столько народу. И я не знаю, сейчас мы, наверное, минут 15 будем искать, куда всунуть бы машину. Что-то прям ажиотаж какой-то. Э? Может, конечно, вообще не париться и прям здесь встать. И нафига... Просто... Почему? Я сейчас Досада какая. Ну вот, так, сейчас будем искать. А так нам всего лишь зайти на 5 минут в магазин, забрать заказ. А поскольку в надо Да. Мы последний раз даже не помню, когда были фантастики. Мы сюда так редко ездим. Ну, аккуратно, аккуратно, аккуратно, пожалуйста. У него была... Лёш, справа едет машина, очень быстро. Слева. Ну, короче, он даже не тормозил. Я Но кто тут кто вопрос. Тут Я вопрос, еду. кто главный, а не главный. Здесь Я не, не работает. сложно. Страшно, сложно едем. Это столько. Да. Надо было догадаться, что мы как только отъехали, надо было ручки обе пооткрывать. Конечно. Передний ты мы открыли, а задний Бургер нет. Кинг. Поэтому Леша. Ой, Леша Мак... кинг. Бургер Кинг, да. Поэтому Максима нам открылась внутри. Давайте пойдем, тебе что, морозим, давай, жопы. Давай. Я просто стою, снимаю вас, какие вы красивые. Максим только попросил, мне кажется, он там объелозился весь. Ты такой красавчик. <глево> ну, блин, ты же да, ну грин, меня а Дополнительная защита. Я не взломают. Же, не Офигеть, ты что делаешь? Потом кипяточком полить. Ничего про его качество. У меня просто? Она теперь обратно не вс. Сал... Сейчас просто будет тот прикол, что мы обратно туда пойдем. Стой, сейчас это напшикну. Короче, сейчас мы туда выдышкой все заделаем, по по потренируемся <laughs> и потом пойдем. Касан, да, ты на дайпадаки. Это не реклама. Ну какие носочки, ты же не показал. Нет, нет. Да, мы здесь были последний раз год назад. Нет, Аня. Мы нет. купили машину, мы в ночи поехали в Бургер Кинг. А, да. Едите а, вообще всё в долбец оба душу. Мы все ищем. Маленький, черный у вас Патриот есть, Есть, но И мы его нигде покажу. не видели. Такую бы миниатюрку черную типа, просто. Того, Лады 4 на 4? Да нет, просто прикольно было. Я покажу. Есть она, я тебе дома покажу даже, что я ее нашла. Сейчас мы, короче, Мариночка посмотрим, что еще можно Максиму на новыми органами, прогуляемся и будем забирать заказ. Вот это похоже, блин, практически. Но это не так, это ржава. Это не я был. Это не я. Это не я был. Вот тоже это вот у я. вас пикап. Вот они да. стоят, но это не все. Угу. Это с нами обычный буханк, муханг, озик. Ну короче, там прям на английском написано патриот. Если кто-нибудь хочет, можно подарить. Это не я а -а -а. говорила, я слышала. И что, что это называется технопарк? Да. Да. Короче, смотрим, гуляем, да. и потом заберем заказ. О, Сашка все залипла на фильме Гарри Поттера. Сын, там не потеряли? деньги? Гарри Поттер и Гермиона. А, Да, фанка, мини О, Сашка Офигеть, залепла деталь А, да, ух ты Всего 6 лишь 6 тысяч Охренеть, нормально так Ну, no, no, мне нравится шестеро. Я бы Как Романов недавно обозревал Только мини-версию вот эту <laughs> Блин, классно. Их да ты. не, это плохого качества, прям плохого качества. Опа. А его нашли. Тут, тут, тут, тут. большой коробкой <на> все на кассу плачу я сейчас хочу посмотреть что все мы быстренько прошвырнулись зашли еще в давно давно там, там тоже не были купили попить максимум телефоне забрали заказ сашка он с пакетом да, покажется я стопаем машину надеюсь мы ее откроем потому что могут все все замки заморозить и мы будем тупо сеять все, я машиной. вот смотри, какой Максим. Максим, что ты с Дай телефон. Смотри, кто. Привет. Сейчас счастье, я не вижу. Я не видел. Иди по машине, и Привет. Привет. все максим ты рад а еще один огромный плюс высокая машина потому что когда парковка на таких торговых, по, центрах. торговых центрах забитая очень очень много машин а ты свою далеко увидишь да? вон, вон, вон а вот. так куда куда идем он бугорочек все? Топаем. Нет, видя. едешь. Что, давай? Больно. Ставим ставки, откроем. <noise> Нет? <стух freshmen> <стух freshmen> Это жопа, Дай конечно. я открою свою. Нет, <с compromised> она меня просто не открылась. <стух> Ключи. А -а. Так, держи. Ничего не видно все равно. Даже мягонько, хорошо Залазим, короче Все, мы залезли, все хорошо Все нормально, попили И наконец-то Двигаемся домой У нас пока сегодня пожарить картошечку Жарим вкусную, с чесночком С маслицем, с лучком. Сейчас как-то вернем только Сейчас почистить, пожарить, это долго Начало Первое, будет. что мы приедем Мы будем пить горячий кофе с молоком И греться, потому что очень холодно Всё, загрузились и покой, чуть не уронил энергетика, надеюсь он был закрытый. сегодня прям такой день разъезд, люблю как это такое, это бывает крайне редко, но очень люблю, поехали, музыку громко и поехали. Что уличные дела мы сделали, теперь останемся только домашние. Домашнее дело тоже прилично. А еще плюс к завтра на работу. Вообще все прекрасно. Вы дома? Что говоришь? Ну короче, тебя не ложно говорить, да? Да. Не понравилось? Нет. Почему? Почему? Пахнет, пахнет как Холодно пахнет, свежестью пахнет. Не пахнет, не пахнет. свежестью пахнет, не пахнет, пахнет, не пахнет, Давай и покажем что-то. Да. Ага. ага. <смех> Смысл 4 часа вот. ага. ага. Максим Алексеевич отправили в комнату, сказали не выходить, не вообще не нельзя. Проводить. Нельзя. все. <смех> Ты нашел место кошачьим игрушками, так вообще. Да, а он все время там сидит, я такой, типа, а почему бы и нет? Тогда холодно. Замерзли, да. Так, так вообще. Вот вообще. Не в туда. Это не в туда. Предыстория вот этой штуки. Ага. Мы тут, короче, нас Максюха валил и к нам приезжала моя бабушка, то есть Максюхина прабабушка, сидела с ним. И когда мы уже пришли с работы, она собиралась домой, она такая, я тут в Максимных пазлах поковырялась, идея то, что там по 160 штук я себе забрала собирать. Мы такие заметили, что приехали, него там на столе пазлики разложены, к Максиму, когда сюда она приезжала, тоже пазлики у него воровала. Поэтому одним из подарков Новый год на бабушке будет вот такая вот картина пальцев на тысячи элементов. Вроде, то есть пыталась как-то по цветам приличную такую, что если даже она соберет, может куда-то себе повесить, там так, Короче, так, бабушка вся в делах будет, все. Да. Нашли ей занятия. Оказалось, что мог Дальше. Суть какая вообще? В детском мире были скидки, поэтому все, что мне нравилось, я кидала в корзину, но мне мало чего нравится, поэтому мало чего получилось. Вот, у нас есть нрфы, но не знаю, придут ли нам эти пульки. Это какие-то супер навороченные. Они выполнены задник у них немножечко какой-то другой, они чуть-чуть из другого материала должны типа сильнее стрелять. Но если они нам не подойдут, придется покупать другой uh -huh. <laughs> Вот Но это пойдет, то есть это не как основной подарок, это каким-то мелким подарочком. Это просто к Максюхи туда добавится, Вот эта коробочка. Тут добавиться каких-то ультра нрфовских коробок. Куда же? каким-то там основным подарком пойдет вот это просто я увидела мне понравилось как она выглядит она такая типа с кармашком плюс mm. Максим глубокая сосиска поэтому мне кажется на нем она будет смотреться очень даже и далее подарок пойдет вот этот тоже какой-нибудь, мы как планируем, то есть в Новый год основной, какие-то говорю, потому что там, там не слышно. но он болтает. И то есть будет Новый год основной подарок, а скорее всего до 7 числа, так же как и в том году, будут какие-то мелкие. Как это, даже не знаю, лонг, наверное, правильно, но это Это фуфайка. Фуфайка? Ну прям написано, прям фуфайка. Фуфайка-футболка. Вот. И вот оно мне просто тоже что-то так на модели понравилось. Это как, наверное, будет очень даже. Угу. Вот. Далее. Далее. Что еще? Но ну, это уже так просто. Взяла вот такое, ну, кстати, теплое. Я не знала, что она теплая. Но вот просто вот обычная толстовка. Прикольно. Мы, наверное, может быть в ней на елку пойдем. Но прикольно. это мы сейчас прикольно. И... Просто тоже обычная кофтейка, наверное, вообще я ее брала для садика Либо она будет просто как домашняя, она стоила 2,5 рублей Типа она очень тонкая, вот она будет либо в пижаму, либо скорее всего у нее просто время не в садике ходить Можно еще показать, что мы еще купить, Максим, господавка, что да. Ты даже не видел, я ее не... упрятала неделю а почему я не видел? Просто ну, ты потом увидел, тебе же потом уйди, тут ведро сырое Это у нас темножко, вот между прочим, да. Там хранится всякое. Такая маленькая комнатка, где сделаны полочки. Ну как-нибудь как мы это все разберем красиво, аккуратно и все покажем. Ну, это... Там в основном палаточного очень много всего. Вот так за шторочкой, типа. Красиво. Нравятся радужные друзья Почему я не видела, я видела, показывай Я тебе говорю, я тебя прятала недели, только потом ты увидела Вот, маленьким детям сейчас нравится радужные друзья если раньше там были какие-то газы, хаки-маки и т.д. Поэтому... Ну, надо выпрямить, он просто в пакете запрят, Когда соберем сейчас эту ниточку отрежем, гирки все отрезаем Короче, это типа блю Давай будет у него все нет Какие-то там понадобятся ты что брали вы на золбере, он даже в подарок маленькие магнитики трещотки положил. Но mm -hmm. это я ему не дам. Пока, то Триста она стоила, садик нормально. Ну бля, вот я ее брала с учетом того, что просто штаны ей писали. Успокойся, а, сына, иди сюда. Я Эх, ты шнурок, конечно. Какое у тебя хорошее описание. Такое, Я вот, я с ним ворву ну, господи, кто же ему родился такой? Вот говорю, скорее всего, магнит на утренней куда. Прекрасно. Мне очень нравится. Ага, пятка долбанулся. Ну это нормально, да? Да. Я специально уже беру на размер больше, чтобы она висела. Немножечко оверсайзинг так. Да. Иди сюда, пальцы не соси. Ну вот, а остальное он увидит только потом. Бешеный кот? Все, папа сейчас, я, я, ты на камеру откололи до Что? мы хотели делать бургеры и не забыли. Не, я не сказал. На не говорю. Мы хотели делать бургеры и мы про них забыли. Купили. Мы, кстати, сошлись на том, что больше, наверное, мы не будем делать бургеры дома. Да, это вообще бесполезная трата денег. То это... есть в общей сложности на три бургера выходит под семью. Сами... А мы как будем делать бургеры, если мы купили капусту? А там у нас осталась капуста? Пекинская. Что, это не по это просто. Я не знаю. Короче, я просто начала говорить, сколько выходит? Это, это рублей... нецелесообразно, да. Рублей 600 выходит на то, чтобы купить котлеты, булки, салат, огурцы, сделать соус, купить халапешки. Что-то ещё надо купить или всё с какого Не помню, ну не судя. В Макс этот? ходить на троих, типа, то есть там три обеда, это три бургера, три картошки, три колы наггетсы, соусы и все остальное у нас выходит где-то на тысячу рублей и сделать три бургера за 600 потратить час минимум времени а сыр еще надо купить один сыр стоит сотку минимум, который кусочками А мы купить дрова ну вот короче, это, наверное, последний раз, что мы будем делать бургеры то есть, если там приспичит, проще пойти в маг. плюс мы сожлись на том, что да все равно, как бы все дома вкуснее да нифига не вкуснее вообще не то ты просто жрешь хлеб, хотя он поджаренный Типа нормальный, в толстый, как там надо. Хлеб и котлеты. У тебя нет вот этого классного вкуса фастфуда. Mm -hmm. вот. Булки мы купили. Булки у нас вот такие. Шесть булок. По-моему, они стоят рублей 200. Так, а котлеты? Котлеты, котлеты. это вот такие. То есть еще 300 рублей. Вот эти, да, ведь? Да, да, да. Еще 300 рублей на кольцо, это уже 500. То есть, мне нужно сыра, это уже 600, и остальное либо у тебя есть дома, либо ты докупаешь еще то есть Получается, 600-700 рублей. Вообще. На три, ну, ну, на 3 херни. целесообразно ва Два. И три. Сашкин сопливый. Ты снимаешь, что? Да. Ей же жалко выкинуть салфеточку. В я буду ждать такое же видео в этом году. Очень интересно было смотреть. Он поцарапает всего он. Придурочный кот он Это ты! Чего я? Во. Тебя снимаем. Да я видео выложу. Какой? Гагина. Покажи. Ты оператор? Оператор. Да. Который ты вчера просил. Конечно буду есть. А потом Нет, там тоже там, вот, кофе костя сделал. А потом бургеры. Перед сном, фи красота. И день удался. Думаешь? Что... Чего? Да убери его. Я подготовил себе рабочее место. Сейчас буду чистить картошку. Какой хороший муж. <клышко> <клышко> Умру сейчас. Короче, мы наконец-то сели, переоделись, поскукали, потупили. Не кричите, пан. Вот, короче, поставили уже котлет, размораживался, Вершу не придумал ничего. мне как засунуть их на батарею. Да, вот там положил, там уже хороший мест. Оба. Короче, что нам надо сделать? Во-первых, у меня тухнут, в прямом смысле, тухнут, я надеюсь, они не сдохли. Но выглядит они как будто сдохли. Чего? Надеюсь, они а не, что не такое? сдохли. Ну, мы сейчас понюхаем, посмотрим, может а быть сколько вы... срок лет... годности? А когда у них последний день. А чего они, почему они лежали? Они лежали потому, что я планировал сделать пятницу, а сегодня воскресенье. И когда у них последний день? Завтра. Завтра? Да. А, ну туда нормально, может Прима есть? Ну, сейчас посмотрим. Даже mm. на камеру нам пробовать. Что, я? Интересно же корчится, что типа... Mm. Вот, вот это вот, да. Да ну не смотри ты. Чего не смотри? Чего? Потому что это как? Мне так кажется, как она взбухла в этом месте. Если бы они стухли, они стухли Но она сразу. пахнет чесноком. Я что, так, Нормально, дети. Просто пахнет чесноком. А, Кстати, это очень офигенная штука. Очень вкусная. Черкизовские. Домашние здесь есть какие чесноком. Угу. Они на мангале вообще суперские. Дома вообще суперские. Так, а че? А где чистилка чесночная? Я вчера ее делала. Пользовала. Чеснок. Брава, и я вот забыла Чесночная где... чистилка? Грезалка. Ага. Я вот на тебе сейчас предъявила где она, в случае там того, что я доставала вчера. Я, я забыла где. она прям пользователь спросим, только на. Она очень неудобна. Вот теперь! Я оттуда вчера пельмени доставала. Прямо из самого зада. Блин! Это такая штука на перспективу Которая не дает тебе никакой стопроцентной гарантии Что, а вдруг, когда-нибудь повезет и это зайдет. То есть, это такая штука, что ты стараешься Может быть, да, а может быть, нет И в момент ты не получаешь ничего Тем более, сейчас у нас нет никакой монетизации в России Отдачи-то никакой И тебе надо либо стараться и в надежде, что когда-нибудь она либо вернется Либо это даст там свои какие-то плоды в дальнейшем Типа рекламных проектов и всего остального либо у нас э, работа предусматривает работу сверхурочно, и ты либо на нее выходишь, и у тебя все классно, ты зарабатываешь ну в разы можно реально, то есть еще одну свою зарплату получить. И то есть это денежки в момент, у тебя все хорошо сейчас, ты получил на 30 тысяч в этом месяце больше, у тебя все круто. Но тогда не остается времени на монтаж вообще, потому что если наш обычный рабочий день до 5 часов, мы работаем с 8 до пяти пять дней в неделю. Соответственно, если мы остаемся сверхурочно, это вылетает один выходной, допустим, суббота и вылетают э, время вечером То есть там мы до пяти обычно, до восьми остаемся по три часа Мы не можем снимать YouTube, у нас стояла дилемма, в которой мы прям крутились, наверное, месяца два Делали для себя какие-то выводы, что мы больше хотим Потому что вариант, ой, давай в этих там два месяца сейчас поработаем сверхурочно Снимать не будем, а потом вернемся на YouTube. Сейчас денежек там тысяч на 70 заработаем больше, будет круто. Так не прокатит, потому что YouTube просядет. И, ой, все, потекло. А сейчас. еще создали такие условия на работе, которые... Что если ты не ходишь на свою ты какашка. С чем морально надо было тоже, то есть, как бы, терять статус на работе не хочется. И тебе нужно сделать глобальный выбор. То есть ты либо все-таки закрываешь свое хочу с YouTube либо и остаешься закрываешь... на работе. Либо ты понимаешь, что на работе ты такой для всех уже не очень классный сотрудник, потому что ты не готов работать по выходным. Вот. И вот для нас это было очень сложно. Мы, потому что мы работаем вместе, я вот почему говорю, что для нас, то есть это был типа не семейный совет, а потому что мы работаем в одной компании, и любое решение одного или другого бы сказывалось ну, на, на другом. То есть если Леша что-то решает, мне нужно соответствовать его решению. Мы не можем решить, что типа Леша работает сверхурочно, а Саша забила на всех фиг. Вот. Поэтому мы, наверное, месяц гоняли, мы очень сильно переживали, мы не понимали, как правильно, потому что гаранта, что YouTube вот когда-то там что-то получится, его нет. Ты можешь всю жизнь сидеть с тысячами подписчиками и радоваться там 200-300 просмотров. Но на работе из-за этого как бы уже такой, такой сотрудник посредственный. Я так медленно режу... Ножницы съезжают, все так это, потому что я сосредоточена на другом Если что, там типа не предъявляйте, что я криво режу Потому что я пытаюсь мысли формулировать Вот, сейчас, не могу, слезы текут у все Вся осень у нас прошла вот в этих вот раздумьях, думьях, выборов на ближайшее будущее И я думаю, уже понятно, к чему мы пришли я не знаю, как, как это обобщено быстро сказать. Что, то есть, ну, у нас прям трудоголики. У нас люди, которые готовы жить, пахать, плевать на отпуска. У нас была возможность у людей. Типа летом вот 3 недели, 21, да, у нас летом всегда. Была возможность, то есть часть своего отпуска проработать. Есть люди, которые действительно готовы пахать, работать, у нас на это идет ориентир, Для таких сотрудников, то есть это неплохо, я не говорю, что так не должно быть, а мы как-то такие, ну блин, у нас есть какая-то жизнь и вне, и всю свою молодость такую, типа до там, 40, прожить на работе не сильно хочется. У нас есть свои «хочу», тоже же самый YouTube, у нас есть сын, и мы не готовы, наверное, все это время просирать в работу, но и забить на нее не хочется, что типа мы пришли, отработали, ушли, у нас нет этой цели. Вот. Поэтому пока сейчас мы пришли к той мысли, что YouTube нам важнее, чем дополнительный заработок в моменте. Нам больше, наверное, интереснее развитие и возможности, которые может дать YouTube, а может и не дать в дальнейшем. И нам это просто приятнее. Это доставляет удовольствие. Ты не издеваешься над собой. Вот, я нашла, как это объяснить. То есть, конечно, для нас верхурочка была тяжелым таким моментом. Это, конечно, не требовало каких-то, вот, как я делала. Мы выходили в 5 утра в субботу, мы вставали в 3 ночи. У нас был, опять же, вот прошлый Новый год. Ну, зимний, я имею в виду, дни перед Новым годом. Я просто помню, что это было. Запаковка подарков. Мы упаковывали до 12 часов ночи, то есть мы отдавали Максима, потому что его ну, не сними, то есть он не будет сидеть в 5 утра. Мы отдавали Максима ехали домой запаковывать подарки. Время 12, нам вставать через 3 часа, ехать на работу, отрабатывали до двух, приезжали домой, спали, ехали, забирали Максима, в воскресенье убирали просто сральню, которая копится, спали и ехали на работу еще на 5 дней. И это было крайне тяжело. И сейчас, когда мы не работаем, все сверху прочно, ну, это у меня сложилось такое впечатление, что есть, у меня столько времени дома на что-то. То есть я могу... На семью. Да. Я тут первый раз в жизни делала сосиски в тесте. Мы тут что-то готовим, куда-то ездили. И как-то классно, наверное. И вот про что Леша говорит, было обидно, что мы это не снимали. Сколько всего происходило... Вот. Но мы попытаемся все это наверстать Потому что осознали для себя Вроде бы сделали выбор Что YouTube в свободное время про... Очень много, 25 минут болтал Я тебе что говорю, надо, надо, блин, это Такого, Прямую трансляцию сделать И вот и разговаривать сидит Напишите в комментариях, хотите вы прямую трансляцию Меня Леша просто одолевает, что он хочет стрим А я как-то Не хочу, потому что вероятнее всего Это наберет там, человек 5 Ему соли для 5 человек 2,5 ну, часа Я не горю желанием. То есть если прям на публику. Рассказывать намного много человека, то окей. Поэтому, если хотите, пишите в комментариях. А я пойду проревусь, потому что у меня течет из всех мест. Давай. И будем жарить картошечку. Все, вы, выговорилась? Я вообще очень люблю разговаривать. вы заметили Короче, Леша за это время пока болтала и резала одну луку, и Леша порезала всю картошку. Вот это Сходят. и что вы, кстати. Максим о, Алексеевич, о, потише вещь. себя немножечко, пожалуйста. Спасибо. А у меня очень странная какая-то система. Я не знаю, почему я так делаю. То есть мы нарезаем все картошкой, я сюда уже накидала лук, я сюда накинула чеснок и залила все маслом. Да. И на сковородку я лью масло, и в картошку всегда лью масло. А соли? И посолила. Но обычно всегда досоливаю, всегда мало солю. Почему? У меня руки, не прыщавые, как сказать, ну типа в садинках сейчас будет так все щипать, болеть от лука и соли. Ты давай я помешаю. Нет. Короче, когда кладешь картошку туда и начинаешь перемешивать, есть великий шанс того, что не вся картошка обвоклась маслом лук, и он подгорит. Uh -huh. Поэтому я лью сюда, здесь все это перемешиваю и туда уже просто кидаю. Ну такой, маленький лайфхачек. Uh -huh. Вот, не знаю, почему так мало у нас картошки получилось, но пусть будет так. Съедим за раз. И она такая красивая, такая масляная. Руки уже щиплет. Uh -huh. Ничего! Это вот опять же предложение того, что мы много не снимали. У нас появился очень крутой набор, который я прям всем советую. Да. Он продается в каре. Если у вас есть отдельный карихом, не знаю, есть такие, нет, то уж есть карри, есть карикитс, И у них есть отдел карихом. И там есть вот такой вот, единственный из этого всего, некрасивая самонадпись. Мы ее просто отвернули, но я думаю каким то стоном ее нужно оттереть. Здесь бежевый, аккуратненький, минималистичный качественный, короче, вот. Вверх есть серый, есть такой, есть черный. Я просто хочу, пока сковородка греется, а куда-то которую я готовить собралась, брал. uh -huh. ну, короче, здесь есть. Здесь есть две такие лопатки. Одна с дырками, одна без дырок. Секундочку, Максу, сейчас. Есть ложка с дырками. Я сейчас пушу. Да, сейчас подойдем. Есть неглубокая лопатка, ну, половничек, ложечка. Есть половник, есть лопатка классно у них вот эти они очень мягкие Силиконки. да и кстати он почему-то не красится у меня мои лопатки киевские они от желтого от мы от чего-то все но полинялись mm -hmm. ну то есть типа, они пожелтели да. этим вообще пофиг. потом для вермишеля лопатка венчик кисточка кстати есть какие-то которые снимаются есть которые не снимаются вот такая лопатка тоже, вот опять же про что говорю, то есть она сама по себе прям жесткая, там mm -hmm. деревяшка, прям такие. Да. и щипцы, и короче очень классный набор, если не ошибаюсь, он стоит 2, я вот вышли, по-моему там было написано 1999, не может быть. Вот, ну, либо две с половиной. Но ну, это прям. Мне хотелось, чтобы оно было все одинаковое. Угу. У меня есть половина синего, одна зеленая, другая белая. И получается, какая-то. После покупки этого Ой, она да. все равно вставляла ведь туда синие. От... А, нет, а я все, все, нет, все равно убираю. я оставляю Икеевский. Вот, кстати, про что я говорила. С учетом того, что Икеив всем очень нравится, вот что ну, с ней верно, стало. Видно, она полиняла. Это я вот эти вставляю, но Леша все равно вынимает. Когда они внутри, их не видно. Да не надо их туда вставить. Мне хорошо. Ну, я все равно уберу. Под шумок. Туда засунула. Вот. Ой, Ой, ой, сейчас суп а упадет. Так тебе там, и надо, потому, герлян, что, да. потому, что не, да. потому что нечего вставлять. Кого упала? Да. А. Там вон, говорю, чуть не упала. Потом... Да так, убери руки свои. Я гирлянду попробую. А, ну, Леон. Ну, да я ну, все равно я уберу, зачем удал. ты? Вот. Поэтому сейчас оперативненько. Это вот бедная помытая плита еще вчера или сегодня. крышку. Подожди, сейчас вот замешать, все, и потом закрою. Да, хороший ход. Вот, все, хорошо, мне нравится, что получилось. Маловато только, надо было больше, <рису> кисунья, надо было больше. Было... Я тебе говорю. Ну ладно. Что ты мне говорил? Ничего ты не говори. Я говорю мало. Чего? знаком как пахнет, ничего себе, да? А я сейчас тогда жарится. жарстью. Все, супер. И тоже под крышку сейчас. Они вообще жарятся минут пять, наверное. <сёк> на мангале очень вкусно они получились. Нам очень понравились. А еще... <сёк> Ты не успокоишься, я так В последнее время мы очень сильно подсели на кофе с молоком. У нас молоко уходит просто, Литрами. да. Литрами Потом удивляюсь, почему я перчатки. Два за два дня мы уже три литра уговорили. Да. А чё мы последнюю коробку? Вот это вот я последнюю открыл, ну, вот конечно. она. А она же пол там. А сколько будет быть у Я хочу. Питер братов всё деньги будет. Я говорил что? Питер а? братов я ничего не говорил. Ты говорил. Говорила Договорил. бургеры. Ой, точек! Я. Будут выходи. Сколько? Мы два сделаем. Маме и мне. Ну-ка еще нет. раз что-то говорил. Удобно делать такие заготовки. Это, кстати, икеевский набор. Угу. В пакетах лучше не замораживать, он прилипает. А вот в контейнере он прям пальцами так соскребывается. Классно. Ну, такой прям хворост. Mm -hmm. Вот. И мы так замораживаем по два, по три контейнера и потом используем. И чеснок также же делали. Я его на терку в киевские пакеты для заморозки. Разминала такими пластами и потом просто берешь. Он очень хрупкий. Ты накламываешь, и у тебя прям кусок вываливается, который тебе надо. Достали булки. Сейчас я их нарежу поджарю в тостере и разложу по этим тарелкам для меня, для Зашки, для Максима две отдельные. Сюда бургер, сюда картоха. Если ему в одну надо навалить, он перемешает и будет каша. Тебе маленький нож. Да, любой, давай. Я и жду. Спасибо. Тут такие запахи, вы вообще не вообще представляете. Я. Заряжаем. Рысь и рысь. Покажи потом, какая прелесть. моя прелесть. Пахнет. Я пахнет. Uh -huh. Надо попробовать. Мне кажется, она уже почти. И ее можно уже томить до корки. Я так не могу, без как. Она <сёк> Белиссимо. Брависсимо. Она мягкая. Сколько? Минут 20 пошло. Надо соль насыпать. Uh -huh. Соль кончилась. А мне надо не проморгать, чтобы не сгорели там эти... Да, воды. у нас дурацкий тостер просто. Он не отщелкивает. Ну, иногда отщелкивает. Периодически. Раз в месяц он ага. отщелкивает. Ага. Все булочки поджарили. Леша мутит соус. Еще раз. Укроп, чеснок и майонез. Я дожарила эти аппетитные сосисочки. Будут кушаться на работе. Закрывайтесь. Оп. И остывать. Ай, как горячо. И остывать на окошко. И картошечка тоже уже готова. Сейчас нам осталось подготовить все, все ингредиенты и пожарить булки, ой, булки, вру, котлеты. И все, можно объедаться. Это выглядит очень вкусно. Пожарил булки, а булки не показала. Вот такие булочки, булочки хорошенькие, вкусненькие. Запахи, капец, так хочется поесть уже, вообще просто. Кстати, очень офигенная специя. Ну как специя, добавка Где? В бутербродах обалденно сочетается. Жареный лук. Он прям Я не знаю, почему ему еще можно добавлять на самом деле. Угу. Мы как-то не придумывали просто. Он просто очень давным-давно. Мы работали в бургер кинге. И этот жареный лук в каком-то бургере был. В ломке. Нет, да. он был не в лонге, но мы его добавляли в лонг. Ага. И это было с куриной котлеты просто шик. Да. Только он сейчас размок. Вот да, он размок. В руки жарим. О, не булки, котлеты. Может, ты котлеты пожаришь? Что-то я так застыкалась, что-то я уже не хочу. Да ты уверена, что я ее пожарю? Я нет. А почему ты что, что я ее пожарю? Ты на опыте, а я нет. Два раза целых. Вот что получилось короче вспомнил что у нас есть еще пекинская капуста добавили пекинской капусты положила нам уже сырок у Леши будет двойной сыр поэтому будет здесь котлетка и еще один сырок и сейчас Леша будет жарить котлетки ура и все и идем есть и объедаться пока Леша жарил котлетки я нам нашла сериал Wednesday и будем сейчас смотреть первую серию ты думаешь, понравится? Ну, все пишут, что это вообще вау. Первый, первый номер в Netflix? Да. Больше, чем этот. Игра кальмара. Это Лучше бумажный собрал. Дом. Бумажный дом – это вообще шедевр. да. Я же тебе говорил, котлету надо не это сверху. Это. Кого? Я тебе сейчас сыр еще один положу. Это нам с Максимом. Такую. Тебе-то что, А вы выпендриваешься? Нам это есть. тебя вкусно будет. Давай, короче, накладывай, а я пока сейчас подготовлю сделаю картошечку, я их сложу. Сейчас так. Ой, ты Мы всегда, когда обычно день, там из это такой сок течет. Да. Чуть-чуть будет горячевать, но ничего страшного. Водички включить? <свист> Смотри, я все залила жиром. Это, это не жир, это сок. Ну жир в котлеты. Так, теперь рядом Максиму. Ничего, а нам картошечку. Максу водитель дней дарит. Ну прелесть же! Выглядит это очень вкусно. Стой, стой, стой, стой, стой. Mm. И комбо добавить. Вот это вот чтобы на видное место. Оп! Оп. Мне на носок. Оп! Оп! На мои новогодние носки! Ты облезни Александра я... Владимировна. Я не Режим не опять включен. 5 включен. слава -а тебе спасибо! И мне спасибо! Обезьян! Иди давай, ешь! А как мультики! Да, приятного аппетита! Куда ты меня сейчас снимаешь? А так ха ха ха атаке Давай! Бон аппетит! Сокровь Пока! Пока! Моё! Знаешь, что надо взять? Вот эту штуку. Опа. Оп, оп. Да, и сериал, и все. И усесть. Ущи... Господи, как красиво это. Надо гирлянду здесь включить. Какой? Ага. Все. И смотреть, и скажем потом свое мнение. Да, приятного а нам аппетита. У вас есть сегодня время посмотреть три серии, аж четыре, наверное. Ну, прям, да, столько. До 12. Давай, ладно. Бон аппетит. Давай, пробуй на камеру, А я что, я картошку сначала буду есть. Давай, говори, картоха. У меня уже готовила. Мы покушали, посмотрели одну серию. Леша, как тебя? Хорошо. Хорошо, мне тоже понравилось. Вот, сейчас время уборочных, подготовочных дел к завтра. Что ты тут потягушкуешься? Короче, нужно все убрать, поставить на свои места, все сделать, уложить, наверное, ну, минутку Максиму дать, потом уложить, мне запустить стираться, и мы сядем, наконец-то, собирать пазлы спустя сколько? Недели три? Месяц, да. Ну, не месяц. Сейчас просто уже 10, их надо... Либо мы дособирали, там осталось только небушка. Мы, кажется, не все не дособираем, но... Надо пособирать, потом купить, на что это приляпать и убрать стенушку. Максим Алексеевич, у тебя так орет, это просто писяо. Смотри, какая новая. Это... Они типа даже мигают. Как будто горят. Мне вот это нравится, что Леша придумал, только она как-то стоит криво. Все светит, все красиво. Давай покажем. Короче. Мы, мы же вообще нигде не показывали. Мы ее купили очень давно, когда у нас был сломан компьютер. Перед тем, как mm -hmm. купить MacBook, мы же сначала Леша монтировали на другом, и нам было очень скучно, мы что-то думали, что делать, чинить, не чинить, новый покупать. Было тошно, это к тому, что вот моему сегодняшнему разговору на кухне без YouTube нам тяжеловато. Mm -hmm. И мы два месяца страдали херней. В прямом смысле, типа. Фигней прям. Вот мы купили пазлы. Мы начали, мы собрали, наверное, вот до сюда, потом все собрали и выкинули. Ну, типа, обратно в коробку. И тут вот нам как-то приспичило. Мы собрали вот это все. И нам осталось только невушка. Вот здесь чуть-чуть. Это пазл на полторы тысячи элементов. И должна получиться. Ну, то есть, типа, здание и его отражение. Ну, тут понятно, что должно быть. Ну, мало ли, может, там плохо видно, что не засветит. Все тут видно. Поэтому сразу всем.. Большое спасибо за просмотр, давно не было таких поболтушек, <с> да? да? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мы будем стараться выкладывать видео чаще и ждать от вас тоже какой-то типа коннект, за... чтобы да. там комментарии, что-то еще. И вот, все. Не знаю, что сказать, а сейчас будет очень хорошенький, красивый таймлапс. Может быть, мы покажем потом в конце, все-таки снимите, покажем, чего собрали. А может, покажем в следующий раз. Не знаю, мы включаем сериал, садимся собирать. Время у нас еще 10. Сейчас будет сколько? Часа полтора минимум, да, отдохнуть. Давай запущу таймлапс 47%. Вот насколько хватит на 100 хватит. Все, всем чао, какао.